здравствуйте дорогие друзья зрители моего канала сегодня расскажу о новолунии в Овне 1 апреля 2022 года подписывайтесь ставьте колокольчик если зашли впервые также приглашаю вас в мой facebook instagram телеграм-канал ссылки на главной странице канала и в закрепленном комментарии новолуние в Овне 1 апреля в 924 по киевскому времени 1 числа 1 знака зодиака Единица — это точка, начало всех начал, символизирует мужскую активную энергию. Это образ самого человека, который родился, пришел в этот мир, чтобы его узнать и стать его частью. Новолуние в Овне это поток активной энергии, проявленной в действии. Аспект новолуния — соединение Солнца и Луны. Астрономически это момент, когда Луна находится между Землей и Солнцем примерно на одной прямой с ними. Энергии новолуния задают тон событий на весь лунный месяц, но наиболее сильны в период от новолуния до полнолуния. Овен – знак стихии огня. Новолуния в этом знаке открывает благоприятные возможности начать жизнь с чистого листа с новыми жизненными целями. Солнце вовне имеет статус экзальтации, то есть наделяет жизненной энергией, усиливает в людях воинственность, волевые качества. Луна вовне не может полностью проявить своих качеств, основные из которых ⁇ нежность, забота, стремление создать комфортную атмосферу для родных и близких людей. В лунный месяц, начавшийся 1 апреля, люди становятся импульсивнее, сосредоточены на своих потребностях. Действия направлены на социальную сферу. Возникает огромное желание показать себя, проявить лидерские качества. Овном управляют Марс и Плутон. Новолуние в этом знаке включает мощные энергии, открывает новые возможности. Кроме того, новолуние соответствует качествам Плутона, планеты кризисов, глубоких трансформаций и возрождения в новом качестве. Функции Плутона ориентированы на внешние, активные проявления. Любой кризис это новые возможности для многих жизненных областей. И прежде всего активизирует внутренние ресурсы человека, запускает процесс регенерации. Новолуние 1 апреля 2022 года произойдет в пятницу, День Венеры. До 6 апреля планета движется по Водолею. Знак связан с революционными преобразованиями, масштабными обновлениями. Вечером 5 апреля Венера переходит в знак Рыбы, где имеет статус экзальтации. Эта новолуния несет в себе положительный потенциал, возможности для сглаживания острых конфликтов, устранения военной агрессии, объединения. Лунный месяц, начавшийся 1 апреля, предшествует коридору затмений. Многие знают, что ближайшие с 30 апреля по 16 мая. Заканчивается лунный месяц 30 апреля, после чего в этот же день солнечное затмение в Тельце в 23.41 по киевскому времени. Апрель, пожалуй, наиболее насыщен астрологическими событиями. Важнейший месяц 2022 года. Новолуние происходит в соединении с Меркурием, планетой интеллекта и коммуникаций. Это хороший знак. Открываются дороги, легче устанавливать контакты, получать различные документы, а также договариваться на различных уровнях о прекращении конфликтов. 12 апреля произойдет эпохальное соединение Юпитера и Нептуна в Рыбах. Планеты соединяются раз в 12 лет, но именно в Рыбах соединение было 166 лет назад, в марте 1856 года рыбы 12 знак он собрал в себе весь опыт зодиака лунный месяц который удивительным образом совпадает с календарным месяцем с одной стороны завершает очередной мировой цикл но с другой стороны является началом глобальных изменений решительно в лучшую сторону период с 26 марта по 3 апреля на который приходится новолуние вовне 1 апреля уникален по своему потенциалу тем, что все планеты расположены в пределах 100 градусов из 360 возможных. Конфигурация планет называется пучок, то есть это сгущение планетарных энергий. Такое особенное движение планет по небесной сфере дает узкую направленность интересов в масс людей. Присутствует избирательность во многих областях четко очерчена сфера интересов но также здесь наблюдается ограниченность проявления фигура планет пучок активизирует энергии сатурна с одной стороны это жесткость внешних условий но с другой стороны обстоятельства складываются наилучшим образом для того чтобы достичь конструктивности и прочности в любой сфере новолуние вовне 1 апреля 2022 года заставит многих людей выкладываться полностью это касается как отстаивания своих интересов развития бизнеса так и активных боевых действий победа на стороне честных людей агрессор понесет сокрушительный удар уже в ближайшее время это актуально для всех стран мира а в первую очередь для украины победа за нами воспользовавшись потенциалом новолуния каждый осознанный человек борец по своей сути может достичь очень многих результатов произвести прорыв качественный скачок в том деле которым будет заниматься при этом возрастает важность и роль окружения человека, его внешних контактов. Друзья, прежде чем перейти к общим рекомендациям по знакам зодиака, уточню, что общий гороскоп не может заменить индивидуальную консультацию. Личный гороскоп строится с учетом вашей даты, времени рождения, места рождения. Если не знаете время рождения, делается дополнительная астрологическая работа, ректификация, то есть восстановление времени рождения. Кому нужно, обращайтесь, разберем перспективы конкретно для вас и вашей семьи, найдем оптимальное решение, полезное для всех. Сейчас особенно актуальны вопросы эмиграции, правоориентации как школьников, так и взрослых. Астрологический прогноз, натальная карта, олигороскоп взаимоотношений. Обращайтесь, контакты на главной странице и под видео. Наиболее сильно под влияние новолуния в Овне 1 апреля попадают представители знаков Овен, Рыбы, Водолей, Телец, Козерог. Итак, далее по знакам Зодиака. Овен. Для вас новолуния в вашем знаке и начавшийся лунный месяц принесет обнуление и обновление, кардинальные жизненные перемены. То, что долгое время не получалось реализовать, вдруг становится возможным. Для вас открываются все двери. Нет времени на раскачку. Надо работать, надо делать. Рыбы, не пытайтесь найти логическое объяснение тому, что происходит, так как здесь логики просто нет. Доверьтесь Вселенной, смело начинайте то, что задумано, у вас все получится, вам удастся выйти из замкнутого круга проблем и начать новую счастливую жизнь. Водолей. Может присутствовать ощущение того, что вы находитесь в состоянии сжатой пружины, что уже готовы сделать рывок вперед. 1 и 2 апреля отличные дни для этого как и весь период от новолуния до полнолуния 16 апреля эффективные результаты от приложенных усилий будут уже в скором времени главное не упустите этот благоприятный период телец для вас начинается период расчистки пространства которая поможет строить свою жизнь по-новому у вас все ресурсы и возможности для того чтобы создать прочный фундамент на многие годы вперед месяц не из легких но он очень важный не теряйте ни одного дня будьте уверены вы начнете процесс а окружающая реальность удивительным образом будет способствовать реализации ваших желаний Козерог. Все сложности, с которыми вам придется столкнуться в первые две недели после новолуния, станут катализатором конструктивных преобразований. Мобилизация всех внутренних ресурсов позволит совершить качественный переход в своем эволюционном развитии. Выражение «нет худа без добра», а «добра без худа» как никогда актуально для вас в ближайший лунный месяц. Представители знака весы могут оказаться в ситуации, как между двух огней. Наверняка потребуется сделать сложный выбор. Раки могут пережить эмоциональное потрясение. Внешние напряженные события заставляют принимать кардинальные решения, к которым, по вашим внутренним ощущениям, вы еще не готовы. Но, очевидно, у Вселенной на вас другие планы. Львы и Стрельцы в потоке позитива. В целом, лунный месяц, начавшийся 1 апреля, принесет в основном счастливые события. По крайней мере, первые две недели после новолуния станут явной возможностью изменить жизнь к лучшему. Близнецы легко адаптируются к новой реальности. Новолуние 1 апреля станет отправной точкой в счастливую жизнь. Но только если вы забудете про лень. Девы и Скорпионы в новолуние 1 апреля и ближайшие дни после него поглощены поиском смысла во всем, что происходит. Время исследований и удивительных открытий. На этом я заканчиваю.